Для нас самым доступным продуктом с огромным количеством маскарбиновой кислоты является обыкновенный картофель. Оказывается, обыкновенный картофель, который можно запечь просто в духовке вместе с кожурой, при поглощении вместе с кожурой пополняет, количество, пополняет запас аскорбиновой кислоты в сотни раз. Когда вы начнете болеть вирусными заболеваниями или вы начинаете чувствовать плохое состояние иммунитета, я очень рекомендую в это время начинать лечиться как раз вот такими средствами которыми является печеный картофель а также Ой, спасибо которыми является печеный картофель также я рекомендую варить с кожурой картофель и пить вот этот отвар так как в нем находится огромное количество очень быстро усваиваемой аскорбиновой кислоты которая может помочь избавиться от таких заболеваний как ревматоидный полиартрит артрит представляете как оказывается все несложно если у человека заболевания сосудов на ногах я рекомендую использовать отвар а также рекомендую использовать вместе с съедением вот такой отваренного вот такого отваренного картофеля. и почему он почему такой эффект происходит знаете если натереть обыкновенный сырой картофель отсадить жидкость и выпить таким образом можно полечить заболевание 12-перстного кишечника скорее всего Такие заболевания могут возникнуть как раз на фоне неусваиваемости витамина С, высокой кислотности 12-перстного кишечника, дисбактериоза. Язвенное заболевание лечится за счет введения вот такого активного картофеля или активного сока, в котором мы найдем всего лишь большое количество клетчатки плюс огромное количество аскорбиновой кислоты. Когда вы варите картофель, аскорбиновая кислота вся переходит в жидкий раствор, становится фактически жидким, ас, жидкой аскорбиновой кислотой. Поэтому, когда вы э, очищаете кожуру, вы должны знать, что именно в кожуре находится самое большое количество этой аскорбиновой кислоты. Поэтому, когда вы будете готовить картофель, делайте так, варите его вместе с кожурой, а жидкость не выбрасывайте, ее сливайте и после этого выпивайте. Это мощнейший антиоксидант.